ас аликум мир вам, уважаемые подписчики сайта и канала на YouTube. Я хотел бы рассказать в этом уроке то, как транслитерируются иностранные имена, в частности русские имена и фамилии, на арабском языке. Зачастую у нас возникает задача написать русские имена на арабском языке, то есть сделать транслитерацию на арабский. Что такое транслитерация? Говоря просто, это замена букв одного языка, оригинала, на аналогичные по звучанию буквы э, в другом языке. Вот такая задача зачастую возникает при оформлении документов, э, при переписке, при общении, когда нам необходимо представиться и написать свое имя. А также э, я думаю, что многим было бы интересно, как э, его имя или фамилия пишется на языке, который он изучает. Так вот, по своей сути, принцип транслитерации в арабском языке довольно прост. Нужно писать так, как слышится. Однако здесь есть одна проблема. Да? Не все буквы в арабском языке аналогичны по звучанию буквам русского алфавита. Таких букв я выделил 15. Вы сейчас их видите на своих экранах. Например, это буквы В, Г, Е. П, С, Ч и другие буквы, о каждой в отдельности мы сейчас поговорим и разберем все на примерах. Помимо замены букв аналогичными по звучанию в арабском языке, необходимо учитывать еще одну вещь, то, что все гласные в русскоязычных именах и фамилиях на арабском языке заменяются на длинные гласные звуки. Итак, начнем мы с первой буквы, буквы В. В арабском языке э, данной буквы нет, аналогов ее нет. Поэтому арабы заменяют эту букву на букву Ф. И, э, например, имя Владимир будет писаться как Флядимир. Вместо буквы В пишется буква Ф со знаком Сукун. Знак Сукун означает отсутствие гласных звуков. И так как у нас после буквы В нет гласных букв, Сразу идет согласная буква Л. Поэтому необходимо поставить над буквой Ф знак Сукун. Получится мир Все гласные буквы заменяются на долинные гласные в арабском языке. Например, после буквы Лям следует буква Алиф, которая удлиняет Фатху над буквой Лям. Здесь написано аллигатура Лям Алиф. Читается как длинный слог «ля», «фля», далее «дель» с огласовкой «кясра», которая удлиняется последующей буквой «я», «ди», Фля-ди-мир. Все буквы гласные заменяем на длинные слоги в арабском языке, «флядимир». Следующая буква «г», аналога этой буквы в арабском языке «нет», есть схожий по звучанию звук, который дает буква Ройн, Ройн. поэтому имя Галина можно написать вот в таком варианте: Ралина Ралина, однако в египетском диалекте буква Джим читается как буква Г, схожая с русской буквой Г, только немножечко глубже. Вот египтяне в транслитерации могут применять вот эту букву, Джим. В литературном арабском языке, в классическом арабском она читается как Джи, а в египетском диалекте как Г. Поэтому, когда египтяне заменяют буквы Г при транслитерации вот такой буквой, они читают Гелина. гелина». Поэтому здесь вот два варианта есть, да, Гейн либо Джим. Буква Е. Гласного звука, который означал бы Е, в арабском языке нет. Однако в словах данное, данный звук встречается. Но встречается он лишь в некоторых случаях, в случаях дифтонгов. Например, когда над буквой Я стоит знак суккун, а перед ней есть фатха. Вот эта фатха читается как Е. Например, в слове бейт. Бейт. Но э, как таковая фатха, да, она означает А. Поэтому э, применить ее, да, применить огласовку фатха для замены э, гласного Е мы не можем. И э, в арабском языке принято э, букву Е читать как И. Для этого берется Алиф с Кесрой и буква Я. Получается длинный И. И вот имя Евгений. Будет читаться вот так. Евгений. Евгений. То же самое с буквой Ё. Нет аналога в арабском языке. Поэтому заменяется на Ю. Буква Я с заммой и удлиняющая заму замму буква Ю. Фамилия Ерюмин. Будет читаться как Ирюмин. Ирюмин буква о также в арабском языке нет аналога гласного о есть в некоторых случаях звучание о у огласовки фатхи когда она применяется с согласными буквами с твердым звучанием однако это именно в арабских словах только в сочетании с некоторыми буквами но как таковой звук Заменить нечем. Поэтому опять же меняем его на э, алиф, замой и удлиняющий их вау. Получается длинный у. Имя Оксана будет читаться как Уксана. Следующая буква, которая не имеет аналога в арабском, это буква П. Арабы ее заменяют на э, близкую по звучанию букву Б. В русском языке э, звуки Б и П – это парные звуки, да, парные буквы. И вот арабы э, наиболее близким по звучанию к букве П находят букву Б. Поэтому имя Петр будет считаться как Бьютер. Вот таким вот образом. Здесь целых две буквы в этом имени, которые нету аналогов в арабском языке. Это буква П и Й. Поэтому э, П заменяем на Б, на Ба с сукуном, А букву Ё заменяем, как я уже сказал, выше на букву Яс, Заммай, Юал, Ю, Бьютер. Буква Ц. Также ее не существует в арабском языке, нет близких по звучанию аналогов. Однако, если эту букву разложить на два согласных звука, то получится сочетание Т и С ТС ТС и таким образом мы можем букву Ц заменить на две буквы арабские на букву Т с сукуном и С получится ТС ТС близкий по звучанию к Ц фамилия Царёв будет звучать как Царёв Царёв то же самое с буквой Ч да, эту букву можно разложить на два согласных э, звука «та» и «щ». А, фамилия литературного героя Чичиков будет писаться вот таким образом. тщи тщи Также нет аналога буквы «щ». Да, Однако здесь нужно отметить, что буква «щин» в арабском языке которая могла бы служить аналогом буквы Ш в русском языке, она имеет такую двоякую природу, двоякое звучание. Она одновременно похожа на Ша, на русское, и на Ща, потому что в арабском языке буква Шин мягкая. Если в русском языке буква, Ш, Шин, буква Ша твердая, такая достаточно Ш, Ш, то в арабском она гораздо мягче, она Ща. Ш. И поэтому ее можно использовать для замены буквы Щ. Щ, да. То есть э, в силу своей мягкости она вполне нам подходит. Имя Щукин будет писаться как Шукин. Шоукин. Да, конечно, это не Щукин, не явная ща. Но за неимением чего-то другого получаем вот так: Шукин. Шукин. Буква И. в арабском языке бывает гласный звук И, встречается, например, в слове цифр ноль цифр, но там это, этот звук появляется от огласовки киасра в силу твердости буквы Сод. Однако как такового гласного или огласовки означающей гласный, похоже на И в арабском языке нет. Поэтому принято заменять букву И на И. На букву Я с предстоящей огласовкой Кясра. Например, фамилия Крынников будет считаться как Каринников. Каринников. Да, фамилия сильно искажается в плане гласных. Но, другого, так, как говорится, не дано здесь, да. Поэтому только так: Кринников. Далее. Твердые и мягкие знаки. В арабском языке нет каких-либо знаков, каких-либо огласовок, которые придавали бы буквам твердость или мягкость. Есть определенные буквы, которые. Твердые сами по себе, есть определенные буквы, которые мягкие сами по себе. И есть знак, который означает отсутствие гласного звука. Это знак сукун. Он пишется над буквой видео вот такого маленького кружочка. Если брать именно аспект отсутствия гласного звука, то знак сукун по своей функции схож с твердым и с мягким знаком в русском языке. Потому что если посмотреть по сути, да, то мягкие и твердые знаки не означают отсутствие гласного звука, но при этом дают букве согласной мягкость или твердость. Знак сукун э, выполняет ту же функцию, также обозначает э, отсутствие гласного звука, но не дает ни твердость, ни мягкость букве. Он просто означает, что у, у согласной буквы нет гласного. Поэтому... Э, Твердые и мягкие знаки заменяются на знак сукун. И давайте посмотрим фамилия Подязов Под язов Твердый знак стоит между буквой Д и Я. И в арабском а, транслитерированном варианте будет Будьязов Фамилия Мадьяров Мадьяров будет читаться вот так Мадьяров. Мадьяруф. Да, буква Дель не будет столь мягкой, как в русском языке. Не Мадди, будет Мадьяруф. -мад И оставшиеся три буквы, это буквы Э, Ю, Я. Буква Э заменяется на Алиф с Фатхой, так как сама по себе Фатха имеет э, некое Э-образное звучание в арабском языке. Да, она означает гласный А, но с Э-образным e оттенком. Поэтому имя Эрик мы можем написать вот таким образом. Большинство арабов прочитает этот гласный как э, схожий с Э. Эрик. Эрик. Кто-то ближе к А. Эрик. Кто-то ближе к Э. E, Эрик. Но в любом случае только так можно написать это имя. Других тут вариантов быть не может. Буква Ю. Заменяется на букву Я за и удлиняющих ее вау. Получается длинный слог Ю. И имя Юлия мы можем написать вот так. Юлия, Юлия. Буква Я заменяется на букву Я в арабском языке с Фатхой и алифом, удлиняющим фатху. Получается слог Я. Имя Яков. Будем писать вот так, Я-Куф, Что ж, на этом я закончу. Мы разобрали те русские буквы, буквы русского алфавита, аналоги которых отсутствуют в арабском языке. Надеюсь, что вам суть стала ясна, как происходит транслитерация. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Данную таблицу, которую я использовал при демонстрации в уроке, я размещу на своем сайте, вы сможете ее э, скачать в качестве памятки. А на этом у меня урок подошел к концу, спасибо за ваше внимание.